Привет дорогие друзья, текстовую версию данного видео, вы найдете на нашем сайте, ссылка в описании. Наши подписчики постоянно спрашивают, а этот страховой пул, где он есть, а как в него войти и сделать договор ОСАГО на экскаватор или самосвал. Наши менеджеры за пять недель действия перестраховочного пула сделали более тысячи различных полисов ОСАГО, из так называемого не-сегмента. Там попадались и такси, и категория D с категорией C, и даже тракторы с экскаваторами. Встречались водители с КБМ-393, которые каждый год несколько раз попадают в ДТП, было все, что так ненавидят страховые компании и совсем не хотят оформлять. В данном видео, мы подведем итоги стартового месяца действия страхового пула. Озвучим некоторую статистику по страховым компаниям, кто и сколько передал договоров ОСАГО в перестраховочный пул. Все секреты и лайфхаки по продавливанию полисов ОСАГО в перестраховочный пул, мы раскрывать не будем учитывая что наши статьи читают, а наш YouTube канал смотрят и представители страховых компаний. Пока этими методами пользуется ограниченный круг страховых агентов, страховщики это терпят, если информация попадет в широкий доступ, Страховщикам придется искать способы противодействия и как-то закрывать эти возможности. Для наших страховых агентов, мы обновили обучающий материал и предоставили полную и пошаговую инструкцию по оформлению абсолютно любых договоров ОСАГО, из любых регионов с последующей отправкой этих полисов в перестраховочный пол. Стать нашим страховым агентом и получить доступ к оформлению любого не сегмента из ОСАГО очень просто, ссылку вы найдете в описании видео, регистрируйтесь и уже сегодня вы получите пошаговую инструкцию, как работать со страховым полом. Давайте посмотрим переписку в WhatsApp с некоторыми нашими, новыми страховыми агентами. У нас есть небольшая занимательная статистика из наших секретных источников, какие из страховых компаний и сколько передали в пул договоров ОСАГО. Из данной информации можно сделать определенные выводы, а именно через какие страховые проще пробить полис ОСАГО с передачей далее в перестраховочный пул. На первом месте по передаче ОСАГО в пул стоит ВСК, они порядка 110 тысяч договоров ОСАГО туда передали. Второе место у нас занимает Росгосстрах. Они передали в пул порядка 100 тысяч полисов ОСАГО из НИ-сегмента. Третье место у нас занимает компания Ингострах, они передали порядка 70 тысяч полисов в страховой пул. Третье и четвертое место у нас делят Альфа-страхование и Югория, Каждая из них передали в перестраховочный пул примерно по 35 тысяч договоров ОСАГО. Но эти данные вовсе не значат то, что любой желающий, зайдя на сайт этих страховых, легко и просто застрахует по ОСАГО ту категорию транспорта или водителя, которых все компании не хотят брать на страхование. Всем известно, что мы специализируемся именно на оформлении непроходных договоров ОСАГО, соответственно, с первых дней действия перестраховочного пула, мы начали собирать информацию и отрабатывать способы и возможности оформления ОСАГО с передачей в Пул. На сегодня мы наладили постоянный и четкий алгоритм, который мы используем, но и даем его нашим страховым агентам. Судя по тому, что поток клиентов, которые сами нигде не могут оформить полис сильно вырос, то перестраховочный пул совершенно не решил тех задач и надежд, которые на него возлагал Центробанк России. По сравнению с Е-гарантом в пуле оформить полис ОСАГО простому автомобилисту ничуть не легче, а в некоторых моментах даже сложнее. Для нас и наших страховых агентов такая ситуация идет на пользу. Эти автомобилисты идут к нам, мы им делаем полисы и честно зарабатываем. Давайте разберемся в каких страховых компаниях работает перестраховочный пул и как он там работает. По сути со времен Е-Гаранта, которые закончились 20 апреля 2022 года мало что изменилось. Кто-то наивно надеялся, что с запуском пула начнут легко оформляться все полисы ОСАГО на любые права и транспорт. Как бы не так, страховщики прекрасно понимают ситуацию, что убыточные договоры ОСАГО, слитые ими в перестраховочный пул, вернутся к ним же в виде выплат под ДТП и убытков. Но тут есть нюанс, если ты не оформляешь убыточные полисы, то их делают и отправляют в страховой пул другие страховые компании и их убытки прилетят и к тебе в конце концов, пропорционально твоей доле рынка ОСАГО. Так как страховых компаний которые имеют лицензию на оформление ОСАГО у нас на сегодня всего 36 штук, а основных которые держат 95% рынка всего десяток, то они сели договариваться между собой и как было в Е-гаранте, стали определять негласно квоты кому и сколько можно в месяц отправить убыточных полисов в перестраховочный пул, естественно договорились. Официально они об этом никогда никому не скажут, потому что на языке закона это называется картельный сговор и преследуется фаз. Страховые компании являются коммерческими организациями и в первую очередь нацелены на получение прибыли, а не на то, чтобы сделать хорошо автовладельцам поэтому страховые хотят заработать и на передаче убыточных полисов в перестраховочный пул. Многие страховые компании для так называемого пограничного не-сегмента, для своих страховых агентов и на площадках агрегаторов предоставили возможность оформления таких полисов с признаком пул, но с так называемым кроссом, то есть с доплатой в районе 2-3 тысяч рублей. Тяжелый не-сегмент как и раньше оформляется с передачей в страховой пул, либо через различные схемы внутри страховых компаний с доплатой от автовладельца от 8 до 10 тысяч рублей и более. Второй способ, через страховых агентов, которые используя определенные инструменты и способы, умеют проталкивать любые полисы ОСАГО в перестраховочный пул и берут с клиента за свои услуги, гораздо меньшую комиссию. В среднем от 1000 до 2500 рублей в зависимости от региона и сложности полиса. Именно по второму способу работаем мы и наши страховые агенты. Есть также очень хорошая новость. С 29 июня 2022 года Центробанк России увеличивает максимальную сумму для оплаты в страховую при оформлении полиса онлайн, с 15 до 40 тысяч рублей, что покрывает уже 99 процентов всех возможных полисов ОСАГО, и такси, и неограниченные страховки и так далее. Раньше нашим менеджерам и нашим страховым агентам, при стоимости полиса более 15 тысяч рублей, приходилось идти на разные ухищрения. Делать полис на три месяца и сразу отправлять клиента в офис страховой продлевать этот полис до года, что было естественно очень неудобно и для нас, и для клиента, с 29 июня 2022 года эта проблема отпадает, страховые компании обязаны будут оформлять онлайн ОСАГО стоимостью до 40 тысяч рублей. Мы продолжаем оформлять полисы с отправкой их в перестраховочный пул, собираем, анализируем информацию и на ее основе проводим обновление нашей обучающей программы для наших страховых агентов.